Ты только представь себе, прошло уже два года с момента презентации выпуска одного из самых удачных смартфонов компании Apple, iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Быстрый приветик всем, начнем с небольшого разгона, ибо будем мы говорить о разумности приобретения iPhone 12 Pro в конце 2022 и начале 2023 -го года. Стоп, так 12-ка, тем более про, сейчас будет стоить космических денег. Тут, скорее всего, вы правы, однако телефон вышел на рынок чуть более двух лет назад, а это значит, что на данный момент этот iPhone можно приобрести как в новом, так и ресейл-состоянии говоря, БУ, но сертифицированный БУ. Первое, от чего стоит отталкиваться, ваши потребности. Если на момент просмотра этого видео вы пользуетесь, например, iPhone 11 Pro и туда же Pro Max, особого смысла переходить на 12 Pro я не вижу. С точки зрения железа все будет плюс-минус то же самое. Единственное, за что стопроцентно будет цепляться глаз, обновленный и свежий дизайн. С ним у него на 12 версии все более чем хорошо. Однако, если у вас iPhone 10S, 10 и туда же в копилку менее актуальной модели, рассматривать для покупки 12шку однозначно стоит. Погоди, такие же не менее прекрасный тренды. Pro. Можно немного подкопить и вот пожалуйста, у тебя на руках уже более актуальный смартфон. Соглашусь, но разница в цене между ресейл-версиями 12 и 13 прошки на 256 гигов может быть ощутимой для конкретного потребителя. На 18-20 тысяч можно вполне приобрести блок питания на 20 Вт для быстрой зарядки, макс сейв какую-нибудь придачу и еще на пару чехлов останется. Или как вариант, вот такую штукенцию. Портативный стерилизатор называется. Производится крутыми ребятами из фирмы Ромбика. Вот. Возможно, сейчас вы скажете, Че? А зачем нам это нужно? iPhone же туда не помещается. Верно? Верно. Но оно и не нужно. Ведь ультрафиолетовый стерилизатор рассчитан исключительно для ваших второстепенных девайсов, как смарт-часы, беспроводные наушники и прочие из такого рода. Вот пример сценария использования. Я пришел домой после рабочего дня и закинул свои AirPods. Чехол их мог быть абсолютно где угодно. Закрыл крышку, нажал на кнопочку и через минуту забрал свой девайс, который был обеззаражен от всяких микробов и прочего вот такой истории. К чему я это все веду? К тому, что заботиться о своем здоровье в 20 в первом веке стало значительно проще. Ссылка на эту штукенцию и на другие товары от ребят из ромбика будут в описании к этому видео. Так вот, если вам действительно нужно обновиться и в качестве варианта вы рассматриваете 12 Pro или Max версию, окей, приобретаем, выкладываем нужную сумму и получаем смартфончик. Однако перед этим мы перемещаемся плавно ко второму моменту. Нужно же узнать еще и характеристики. Зачитывать скучнейшие спецификации и разбираться сколько там где каких мегапикселей и прочего прочего не вижу смысла. На всякий случай выведу на экран самые базовые из них, а теперь по каждому наиболее значимому моменту поговорим в отдельности. Камера. Здесь все прекрасно, как с основной, так и фронтальной. Кстати, возвращаясь немного назад к выбору между 12-13, некоторые из моих друзей и знакомых, кто пользуется 13 Pro, говорят, что качество фронталки несколько хуже. Изображения не такие прям четкие, даже при сравнении фотографий лоб в лоб это заметно. Поэтому, если что, имейте это в виду. Так вот, на 12 Pro три камеры. Основная ширика с телескопическим объективом. В дневное время суток вопросов нет ни к видео, которое можно снимать во всех возможных разрешениях до 4K в 60FPS, ни к фотографиям в целом. В ночной тоже все неплохо. Если включить выдержку, правильно ее настроить и уметь ей пользоваться, фотки могут получиться вполне годными. Аккумулятор – любимый почему-то показатель у многих владельцев iPhone, а именно уровень износа. Вот этот телефон использовался и в минус 20 зимой, и в плюс 30 летом, и даже в плюс 50 в жарких странах. Хоть телефон и заряжался на протяжении двух лет практически от одного и того же оригинального блока питания на 20 ватт, и периодически тот Safe, тот обычного Lightning, износ в моем случае составил 18%. Много, спросите вы? но с учетом того, что я достаточную часть времени провожу еще и за рулем, и, как следствие, телефон для работы CarPlay постоянно подключен к источнику питания, то скорее всего не особо. С 8 утра и до 18-19 часов вечера в умеренном режиме использования прожить можно. Если мы говорим про супер интенсив с режимами модема и практически непрерывным использованием трубки, а, часа 2,5-3 максимум. Вот. Статистика в моем случае выглядит, кстати, примерно так. Опять-таки, для поддержания батарейки в хорошем состоянии не стоит экономить на самых банальных аксессуарах. И нет, тут не будет интеграции ромбики, хотя шнуры у ребят тоже неплохие. Поверьте, есть разница между кабелем за 150 50 рублей купленным в переходе или на садоводе, который косит под оригинал и хорошим аксессуаром за 800-900, а то и 1000 рублей от именитого бренда типа Белкин, еще какой-нибудь и так далее. Внешка. Есть несколько цветовых решений. Графитовый, белый, золотой и океанический синий. В моем случае я выбрал последний вариант. Во-первых, а чё бы и нет, а во-вторых, вживую выглядит симпатично. Этот телефон падал и не один раз. Согласен, очень хороший и резкий переход, но тем не менее. Понятное дело, что использовался он в чехле и корпус его более удары прочный, нежели у предыдущих поколений. Однако, все это не спасает ни один гаджет от эксплуатационных сколов, мелких царапин и это нормально. Так может и должно быть, но даже несмотря на это, телефон ничего не теряет своего презентабельного вида. Хотя это же и тут даже с треснутом в щи экраном телефон будет выглядеть эстетично. Производительность это ж прошка. Apple A14 Bionic, 6 гигов оперативы, пушка-гонка. Если к оперативке докинуть еще 2 гигабайта, то получится характеристики моего MacBook 2019 года выпуска. И я не шучу. Если вы приобретаете про версию 12-го iPhone, а, забудьте о любых вопросах про производительность. Хоть у меня и нет игр на телефоне, так как в основном я на него фотографирую, пишу видео, причем много. И это как полноценный рабочий инструмент. Скажу, что PUBG какой-нибудь или любую другую ресурсную штуку на максималках телефон будет тянуть. Без проблем. А и да, кстати, на 16-ю прошивку я так и не обновлялся, потому что, ну, не нравится. И ладно бы с ней на самом деле. По большому счету, этот телефон ругать не за что. Да, у него, как и у всех предыдущих айфонов, так или иначе, были глюки, баги, ошибки, порой даже критические. Год назад, например, мой iPhone просто выключился во время зарядки и ушел в вечный ребут. Однако, как оказалось позже, это был системный глюк из-за нехватки памяти. И такое может быть на любом айфоне, на 7, 8, 10 и даже 14. Если вы до сих пор думали, но боялись принять решение о покупке 12 Pro или 12 Pro Max, что по сути одно и то же, просто первый чуть доступнее второго, ставьте лайкос, оформляйте подписочку на канал и дуйте в интернет-магазин за покупкой. А на этом, пожалуй, все. До встречи в следующих выпусках. Пока!